Итак, значит, хочу повторить и дополнить. Значит, если какие-то вопросы у вас есть по SP-маркету, обязательно добавляй, отправляйте их на админ ру И важные моменты. Администрация сайта SP Market Предоставляет организаторам только доступ по размещению местных и межрегиональных покупок на сайте SP Market и не консультирует по вопросам выбора ассортимента, ценообразования по юридическим, экономическим вопросам, значит, вопросам выбора поставщика и выстраиванию отношений с ним. Организатор самостоятельно заключает необходимые договора с поставщиками товаров либо услуг. Администрация сайта «Эспомаркет» не несет никакой ответственности за договорные, финансовые и прочие обязательства между организатором совместных покупок и поставщиками предлагаемых товаров либо услуг, размещенных организатором на сайте SP Market. А организации туристические в «Эспомаркете» могут осуществлять деятельность, то есть без проблем путевки и так далее. Итак, сейчас я покажу экран. И мы будем с вами формировать предложение на сайте SP-Market. Будем организовывать закупку. Значит, если вы находитесь в городе, например, Барнауле, или в городе Красноярске, да, Новосибирске, то есть как организатор совместных закупок, вам будет, будет предоставлен личный кабинет организатора именно по вашем месту жительства то есть домен например вот город Барнаул Бис. и если у вас Новосибирь значит будет город Новосибирск Бис. Вот. зайдя в данный домен вы вводите логин и пароль тот который вам был присвоен при регистрации на сайте международного автоклуба у вас появится кабинет организатора после одобрения лидерским советом, после э, заявления на, в администрацию сайта, то есть предоставят вам такой организационный доступ кабинет организатора. Значит, в кабинете организатора мы видим несколько разделов. Это настройки, управление покупками, добавить покупку, управление приростом, пристроем, добавить пристрой, управление заказами, способы доставки, пункты выдачи, и так далее. Я сейчас о каждом расскажу вам более подробно все. Значит, сначала нам необходимо перейти в настройки. В настройках полностью заполняете все свои данные. Имя организатора. Обязательно пишите свое имя. Можете написать фамилию. Не нужно здесь писать свои логины, различные другие какие-то слова. Да? Пишите именно имя и можете фамилию написать. То есть логин ни в коем случае сюда не нужно писать. Фотография. По желанию загружаете свою фотографию, указывайте обязательно свой контактный номер телефона. Телефон должен быть действующий, потому что ссылаясь на данные контакты, при покупке организованных вами закупках, да, будут покупатели связываться именно по этим контактам. Указывайте Skype, ссылки на социальные сети, если у вас есть, и электронную почту обязательно. Обязательно электронная почта и номер телефона это как минимум должны быть. Сохраняйте, нажимаете сохранить, переходите опять в кабинет организатора. Дальше Например, ситуация, смоделируем ситуацию, вы продаете женскую одежду, например, шубы. Если вы продаете шубы, соответственно, у вас уже есть поставщик шуб, то есть вы можете сами быть предпринимателем без проблем, может быть, это ваш магазин, может быть, это магазин вашего друга, подруги, там, друзей, друга семьи. Вот. То есть ассортимент уже установлен, все, то есть и продаете вы, например, в городе Новосибирске эти шубы. Значит, есть пункт выдачи заказов, да, например, шубы мы будем выдавать в городе Новосибирске, то есть заполняется как сейчас я перейду сюда, добавляем новый пункт выдачи, то есть адрес там, где будут выдаваться данные шубы, добавляем новый адрес, Нажимаем добавить. Пишем название точки. Например, магазин шуба, да? Это может быть также и офис. Вот, э, лучше, если это будет офис, например. Да? Давайте э, напишем э, офис город Новосибирск. офис город Новосибирск и номер офиса, но ну, все совпадения случайно, назовем его вот, э, 555. Обязательно указываем адрес э, с городом. Город Новосибирск. Так, офис у нас Международного автоклуба. Город Новосибирск. Улица Сухачевского. 165. График работы офиса с 9.00 до 20.00. Вы указали здесь в пункт выдачи, то есть это будет офис Международного автоклуба. Указали адрес и указали график работы офиса. Нажимаете «Сохранить». Переходим опять в кабинет организатора. То есть там вы будете выдавать э, вашу продукцию. Дальше. Способ доставки. Переходим в способы доставки. Добавляем способ доставки. То есть э, если шубу мы, шубу мы будем реализовывать в Новосибирске, э, подразумеваем, что покупатель сам приезжает по городу Новосибирск за своим товаром в наш офис, да? Мы здесь выбираем, тогда вот у меня уже введено здесь самовывоз. Я сейчас нажму на редактирование. Самовывоз называется и описание. Самовывоз так, из офиса на улицу Сухачевского. И можете здесь какое-то краткое описание, например, организационное написать. Да? То есть, например, при, так, обязательно, вот, обязательно позвонить за один час организатору да, до того, как вы приедете. Да? Обязательно позвонить. за один час до приезда и нажимаете «Сохранить». Способ доставки может быть и самовывоз, может быть и отправка транспортной, например, компанией, вот, может быть организована, например, доставка. Вот доставка, вот, например, здесь у меня есть тоже, Но ну, можно добавить новую, например, доставка, доставка по городу. Если, например, неудобно будет человеку ехать <с eight> забирать шубу к вам, вы можете добавить также доставку по городу и написать э доставка по городу. Доставка, стоимость доставки. Стоимость доставки стоимость 350 рублей в черте города Новосибирска. В черте города Новосибирска. Так, меня слышно? Всем слышно? Плюсики поставьте. Слышно? Звук есть? Так, звук есть. есть. Значит, так, вопросы там, я смотрю, вопрос был выше. Если вне города, да, если куда-то в другой город отправлять, кто доставляет, да, вот Ольга спрашивает, если в другой город доставлять, то есть вы можете доставить. Так, вот здесь вот сейчас давайте с этой закончим, да? Значит, стоимость 350 рублей в черте города Новосибирска, и, например, доставка осуществляется только по воскресеньям, нужно написать, да, или по субботам. Только по субботам. Если в другой город, то нужно добавить доставку, Доставка, например, транспортной компании, да? Доставка транспортной компании, ТК. Здесь описать условия необходимо. Отправка, отправка транспортной компании на указанный адрес, на указанный адрес, заказчика. И важно прописать, что оплата, оплата за транспортные услуги осуществляется осуществляется заказчиком при получении товара. И в сумму стоимости товара данная оплата не входит, чем больше, более подробно вы опишите все условия, тем меньше. Будет к вам вопросов, обязательно указывайте по максимуму. Вот появилась у нас доставка до транспортной компании. Всегда можно отредактировать. Вот функция есть, действие отредактировать доставку. То есть зайти в редактирование и отредактировать. Далее переходим опять в кабинет организатора. Значит пункт выдачи мы завели, способы доставки завели, способы оплаты. Чтобы мы продаем и деньги перечисляются, например, на карту. Вот расчет на карту. Здесь он у меня уже заведен. Я нажму на редактирование. Пишите получатель, организатор, то есть, например, вот белошапка Анастасия. да? Но ну, я вот Настю писал. Вот раньше это пример был. Сто на карту. и Указывайте номер карты сохранить также например можно добавить еще способ оплаты в офисе при получении в офисе 555 новосибирска так при получении при получении товара Вариаций различных ну, можно, ну, то есть может быть много. Но ну, здесь какие-то гарантии нужны будут, действительно, да, то есть, чтобы, действительно, человек шубу приобрел, чтобы закупка состоялась, если вы сразу учитываете, что предоплата будет при получении товара, то есть, какие-то гарантии должны быть того, что человек приедет, действительно рассчитается, а то получится так, вы соберете заказы, и люди, кто-то не приедет, да, по каким-то причинам, поэтому какие-то предоплаты на карты можете брать. Переходим опять в кабинет организатора. Так, Мы указали способ доставки, пункт выдачи, способ оплаты. Теперь нам нужно добавить новую покупку. В управление покупок сейчас заходить как бы бессмысленно, потому что у нас ни одной покупки не сформировано. Мы добавляем новую покупку. Наименование покупки. Шубы. Изображение. Изображение вот именно здесь, в настройке главной страницы да, с вашим товаром. То есть, может быть, это не конкретная модель шубы, да, а, например, ассортимент, да, то есть, либо наименование магазина, да. То есть это не конкретные модели. То есть конкретные модели, когда мы прайс будем заполнять, тогда конкретную модель мы будем выкладывать здесь. Мы можем выбрать вот такую картинку, к примеру. Статус. Дальше заполняем статус. Статус на сегодняшний день у нас, мы формируем закупку, у нас статус сбор заказов. Далее я расскажу, как статус менять, что с ними делать. Итак, окончание сбора заказов устанавливаем. Вот сегодня у нас 29 число, и окончание сбора заказов у нас, например, будет 6, 7 числа, 7 октября. Доставка ожидается. Если мы 7 оканчиваем сбор заявок, то доставка, соответственно, логически у нас должна быть позже этого числа, но никак не раньше. Доставка товара например 8 числа организаторский сбор организаторский сбор указывается в процентах например ставим 15 процентов минимальная сумма минималка минимальная это минимальная сумма для того чтобы у нас сработала закупка да минимальная сумма Устанавливаем, например, в 250 тысяч рублей. Предоплата до стопа. До стопа сто процентов. Указываем предоплату. Пункты. Можете указывать предоплату доступа и 50%. Если, опять же, вариации какие-то у вас, то есть товар, он абсолютно разный, взаимоотношения с покупателями, не разные. То есть предоплату доступа можете указать, например, 50%, да, 50% по факту, например, покупки, да. То есть смотря, что вы продаете и кому. Пункты выдачи. Пункты выдачи. Вот у нас офис. Международного автоклуба Новосибирска. Мы заводили сюда. Вот мы его выбираем. Здесь у нас в этом окне появляются все пункты выдачи, которые у нас введены в соответствующем разделе. Офис Международного автоклуба. Вот он должен синеньким загореться. Вот так. Способы оплаты. Выбираем в офисе Новосибирска. Доставка. Доставка по городу мы вводили. Ну, доставка... До транспортной компании тоже можно, отправка транспортной компании тоже можно выделить, то есть зажимаем используйте Ctrl или Shift для выделения нескольких параметров. Зажимаем Ctrl и выбираем также доставку транспортной компании. Для, если мы э, доставку транспортной компании выбрали, то у нас э, уже соответственно э, межрегиональная доставка действует то есть ставим здесь галочку если мы здесь галочку не ставим то у нас наш наши шубы наше предложение будет предложено будет светиться только на сайте новосибирск SP маркет да вот если мы в Новосибирск деятельность ведем только там где находится сам организатор если вы же вы хотите, чтобы ваше предложение светилось на сайте spmarket.biz, то есть по всей, по всей географии, нужно поставить межрегиональную закупку вот такую галочку. Но у вас обязательное условие должно быть, вы обязательно осуществляете доставку транспортной компании да, либо какими-то другими способами до покупателя. Выбираем рубрику Необходимую, одежда. Одежда у нас присутствует в рубриках. И дальше мы заполняем описание. Описание общее здесь идет. Например, качественное. Это описание самого товара, да? Качественное шуба от производителя, да? Правила проведения покупки. Здесь описываете подробно правила проведения. Например, закупка осуществляется... Закупка осуществляется... Один раз в неделю, то есть вы можете а, такие закупки при, а, проводить а, систематически. Например, неделя прошла, отгрузили, еще одну сформировали и так далее. Один раз в неделю доставка осуществляется до, до транспортной компании, возможен самовывоз. из офиса города Новосибирска. Дальше. Способы, условия сбора средств. Мы оплату указываем на карту, оплата на карту. На карту либо расчет в офисе все мы здесь все заполнили, и мы нажимаем сохранить. Итак, у нас появилось в разделе «Покупки». Сейчас опять перейдем в кабинет организатора. Для того, чтобы было понятно, где у нас появилась вот покупку мы добавили. Теперь в управлении покупками мы можем редактировать свою покупку. У нас появилось вот данное, данное предложение. Значит, сейчас статус у нас «Сбор заказов». Для того, чтобы отредактировать предложение, у вас есть вот здесь вот ярлыки «Редактировать», «Управление товарами», сохранить добавить продукт загрузить прайс комментарии удалить либо посмотреть статистику значит нажимаем на редактирование здесь у нас уже отображается картинка которую мы загрузили и в редактировании вы можете добавить, например, способ оплаты. Вы можете добавить пункт выдачи, если вдруг у вас поменялся, да, поменять. То есть можете добавить описание. И обязательно нужно актуально всегда выбирать и менять статус. То есть вот пока идет сбор заказов, покупатель еще вправе отказаться от своей закупки. Но если уже стоит ожидание товаров статус, либо подготовка к выдаче, то покупатель от покупки не вправе отказаться. Потому что деньги уже собраны, идет ожидание товаров. И обязательно ставьте завершена, когда вы закупку завершаете. И Ставьте на стоп обработка заказов, то есть вот стоп у нас обозначен 7 числа. То есть если 7 число пришло, обязательно ставьте на стоп, для того, чтобы люди понимали, что участие в данной закупке уже приостановлено. То есть идет обработка всех заказов, идет связь организатора с покупателями и, соответственно, с поставщиком. Вот сейчас ставлю сбор заказов. И всегда нажимаете «Сохранить», если вы что-либо поменяли. Итак, мы добавляем продукты, сейчас добавляем товары. Добавляем конкретный товар в подраздел «Шубы». Шуба, например. Описание. Здесь пишите описание шубы, что она, там, как Задорнов говорил, на грани звенит у нее, все хорошо, когда ее трясешь, она новая, не ношенная, качественная, норка была самая жирная и так далее. Не знаю, какое описание может быть норковой шубы, но норковой шубы не носил. Качественная шуба, не напишу. Выберем файл с изображением. У нас уже заготовлены файлы. Обязательно, то есть это фотография от самих производителей. Это лучше всего, когда действительно фотография товара соответствует самому, самому товару. Да? То есть и здесь указываем цену. Цена здесь указывается у нас прайсовая. Например, 80 тысяч рублей. Товар продается рядами, долями, коробками или весовой. То есть э, здесь э, мы можем указать рядами и здесь указываем описание ряда. То есть, например, размеры мы можем указать. Размеры 45 и так далее. Размер перечисляем 46 и так до, например, там 54 -го. количество единиц в ряду это сколько размеров у нас в сколько присутствует размеров в ряду то есть например в ряду у нас 8 размеров и единица рядом ряда так вот здесь единицу ряда мы не так ряда я полностью на 05 часть единица ряда 0 5 часть сохраняем так у нас шуба норковая появилась и мы можем всегда зайти и отредактировать вот сейчас мы ввели вручную единичный товар то есть, одну единицу. А если у нас этих шуб, например, 15, мы можем тогда загрузить прайс. Загрузить прайс нажимаем. Для того, чтобы нам создать прайс и загрузить его, необходимо скачать шаблон для заполнения. Нажимаем на... Вот здесь скачать шаблон для заполнения. Переходим, скачать шаблон. У нас скачивается шаблон. Мы его открываем. Здесь у нас, к примеру, стоят надписи вот такие в виде игрушек. Мы меняем, соответственно, на шубу. Шуба. Не знаю, какая там есть песцовая, Здесь пишем описание. Также качественная, качественная и какие-то характеристики этой шубы. Пишем цену. Цена, цена данной шубы, например, 110 тысяч рублей. Указываем количество, то есть... Количество в данный момент мы не указываем, потому что у нас стоит там рядами. То есть у нас рядность уже задействована, но можно, например, здесь указать количество. Позже будем вводить яблоки, и я вам э, здесь уже ну, количество буду указывать. А, так. Дальше мы указываем, э, ш, например, шуба. То есть мы указали, какая еще там шуба есть. Не знаю, цивейковая. также она у нас качественная, и цена этой шубы 15 тысяч рублей. Дальше мы указываем, например, э, так эти строчки я удалю. Нужны. Дальше указываем шуба э, так. Дальше указываем Шуба мутоновая. Также она качественная у нас идет. И цена 20 тысяч рублей. Важно, когда вы заполнили прайс. Когда вы заполнили прайс, вам необходимо сохранить этот файл. Через функцию «Сохранить как» не в формате Excel, а в формате CSV, разделители запятые. Вот CSV формат. Сохраняем, указываем папку, куда мы сохраняем. Так. И называем этот файл, чтобы... Нажимаем сохранить. Файл сохранился. Шаблон мы заполнили. Сохранили в CSV формате. И нам теперь необходимо его выбрать и загрузить. Выберите файл загрузить файл. Выбираем файл. Так, правильно, вот он CSW файл у меня. И загружаем этот файл. Не пугайтесь, если у, нас, у вас он будет вот так вот выглядеть. Переходим в товары теперь. Так, загрузить, еще раз делаю, повторю, загружаем файл, успешно, выпускаемся э, вниз и написано, успешно э, загружено три товара, перейти к просмотру, нажимаем Вот появился у нас такой прайс. Песовая, цегейковая, мутоновая и так далее. Вот они все шубы. Теперь можно редактировать каждую, заходить на редактирование. Здесь было описание, которое мы писали. Можем ставить изображение. Можем указать ряды дописать какие-то необходимые характеристики и сохранить. И так далее. Затем переходим обратно в кабинет организатора. И если у вас уже есть заказы, они у вас будут отображаться в вашем кабинете, если уже поступали предоплаты. Можно будет зайти в управление заказами. Здесь будут отображены заказы. И также можно перейти будет в комментарии, просмотреть все комментарии и все вопросы. И личные сообщения также, которые вам задают. То есть вот эти вот три рубрики нужно мониторить, которые вам задают покупатели. Дальше, если уже, например, наступило 7 число, вы заходите в управление покупками, нажимаете на редактирование и обязательно меняете статус сбора заказов на ожидание товаров. Сначала стоп вы делаете, обработка заказов, сохраняете Потом э, нажимаете на ожидание товара к 8 число. Сохраняете. Так как у нас межрегиональная покупка, соответственно, она будет светиться э, и на вашем сайте. Вот мы расположили. И она будет светиться на сайте spmarket.biz. Так, итак, ну. Вопросов много, я более подробно записываю видео для обучения, видео будет доступно в кабинете обучения на сайте Международного автоклуба.